Образование иона аммония. У атома азота в молекуле аммиака есть неподеленная электронная пара, а ион водорода, иначе говоря, протон, имеет свободную s-орбиталь. В результате между атомом азота и ионом водорода образуется ковалентная полярная связь. При взаимодействии положительно заряженного иона водорода с нейтральной молекулой аммиака образуется положительно заряженный ион аммония Катион аммония.